Он стоит 3000. 3000 он стоит. Он стоит 3000 в веб-стории. Я его скачал за подписку. За полторы тысячи. И еще... Кучу программ себе Давайте будем с вами честны, хоть раз в жизни вы либо мечтали, либо действительно скачивали платное приложение из магазина App Store на свой iPhone. Думаю, у каждого владельца iPhone проносилась в голове хотя бы на долю секунды мысль, а для чего вообще мне нужно платить за то или иное приложение, игру и так далее. Именно из-за подобных вопросов и желания приобрести платный контент на устройство, если не за спасибо и просто так, то с определенной экономией выгоды все больше появляется сторонних магазинов с подобным платным контентом. А что если в этом видео мы поговорим с вами про про действительно хороший, максимально добротный сервис, благодаря которому вы сможете не только скачивать и без каких-либо проблем устанавливать платные игры и приложения на ваш iPhone, но и загружать всеми любимые царские приложения вроде WhatsApp, Twitter, YouTube и другие программы с расширенным функционалом. Думаю, что вы уже заинтересовались этой темой для своего iPhone, поэтому рекомендую заварить чаёк кофеек и устраивайтесь поудобнее, ведь вы настроились на волну канала Apple Finder, а я его ведущий Артём. Поехали! Не буду долго разглагольствовать и перейду сразу к делу. В свое время у меня был целый список платных приложений, которые мне так или иначе хотелось загрузить на свое устройство, для того, чтобы посмотреть, как работает тайная программа и впоследствии пользоваться ей на каждодневной основе. В общем и целом, загрузить их было бы можно, однако, когда ты начинаешь подсчитывать стоимость условно даже 10 достойных и хороших программ, на калькуляторе твоего iPhone, начинает вырисовываться довольно-таки кругленькая сумма в рамках платного контента. Именно поэтому, с точки зрения более рационального подхода к приобретению платного контента на устройстве, разработчики Builds iOS, создали по-настоящему уникальный сервис. Все, что необходимо сделать для того, чтобы загружать не только платные, но и царские приложения на ваш iPhone, это перейти по соответствующей ссылке в описании к этому видео, далее пройти полную процедуру регистрации и после этого загружать приложение на ваш смартфон. Сказать, что библиотека приложений у данного сервиса максимально обширна и каждый найдет себе приложение по своему вкусу, это ничего не сказать. Помимо всех тех приложений, которые на данный момент доступны в App Store, находятся, например, в топ-чартах платных программ, у пользователей есть уникальная возможность скачать царские приложения, которые будут стабильно работать и поддерживаться на устройстве. Причем самое интересное, что стабильность работы абсолютно всех приложений, которые загружены в данный сервис, достигается при помощи уникального алгоритма проверки профилей конфигурации каждого приложения. Таким образом, перед установкой Minecraft, Flappy Bird, Luma, Fusion и прочих приложений, как вы видите прямо сейчас на своих экранах, сначала происходит процесс проверки и обработки файла, а после, когда в игру вступают механизмы проверки для того, чтобы приложение не ломалось и не вылеталось, оно загружается на ваше устройство выполнено настолько просто и понятно, что даже не нужно заморачиваться установкой различных профилей конфигурации, как это было у сервисов, которые предоставляли царские приложения несколько лет назад. Абсолютно все приложения, которые есть в списке Builds.io поддерживаются на всех версиях операционных систем для iPhone. И да, приложения поддерживаются на iOS 15. Окей, ты нам так хорошо рассказываешь про этот сервис, но неужели здесь нет абсолютно никаких подводных камней? На самом деле, один единственный момент все-таки присутствует это даже не подвох, а скорее всего нюанс, который является попросту необходимым для того, чтобы чтобы подобные качественные сервисы работали и существовали. Для того, чтобы вы в полной мере смогли насладиться возможностью данного сервиса, включая установку платных и царских приложений на ваше устройство, вам необходимо приобрести подписку по цене 20 долларов в месяц. Однако спешу вас заверить, что это один из немногих случаев, когда вы действительно понимаете, что вы платите за по-настоящему качественный сервис и продукт. Кстати, именно специально для подписчиков канала Apple Finder, моей аудитории, мы договорились с разработчиками о специальном промокоде, который вы можете использовать на приобретение подписки, который впоследствии дает скидку в 30%. На моей памяти это один из немногих по-настоящему качественных и максимально добротно сделанных сервисов, поэтому Apple Finder одобряет и рекомендует. Помните, что на нашем канале я ни разу не делал рекламу того приложения или сервиса, который не попробовал бы сам и впоследствии им не пользовался. Тем временем на своем устройстве я уже скачал парочку игр и приложений, и даже те, которых по тем или иным причинам уже нет в веб Store. Flappy Bird тому подтверждение. Если это видео было для максимально полезным и интересным, не забудьте поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и поделиться обзором со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вам будет не сложно, а мне максимально приятно. Меня зовут Артём, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!